Hey, what's up? Так уж вышло, что я little bit знаю английский, а okay? окей? И сегодня я хочу сделать просто дичайший эксперимент За 24 часа я напишу трек на английском, сделаю клип и запишу фит с настоящим американским исполнителем А получится у меня это или нет, смотри в этом видео Но если я записал это видео, значит у меня получилось Итак, чтобы не потерять наши 24 часа впустую, а я знаю, ты это умеешь, нам нужно выработать четкую структуру. Ведь когда у нас есть план, мы можем действовать по нему и не отвлекаться на всякую рандомную дичь. Сперва, нам нужно проанализировать, о чем читают американские фрешманы, и записать примерно похожий текст. Потому что если мы вольемся в эту культуру, есть вероятность, что они запишут с нами фит. Второе, это анализировать обложку. Третье, записи сведения трека. Трек должен быть записан в хорошем качестве, ведь мы хотим добиться фита от настоящего американского фрешмена, а у них качество, как говорится, в крови. Также есть два варианта. Если у тебя есть оборудование, запиши это дома и сведи самостоятельно. Если же нет... Опять тратишь свои кровные. И четвертое это снятие клипа. В принципе здесь тоже нет ничего сложного, ведь у каждого сейчас есть iPhone или Android, которые дают более-менее хорошую картинку. Опять же можешь сделать все сам, либо нанять оператора. Но чел, я думаю, что ты не хочешь тратить такие большие деньги. Я буду все это делать своими руками, поэтому у меня есть 24 часа. Наблюдай за мной, а я запускаю таймер. Let's get it! Около 30 минут у меня ушло на поиск Бита, но это в любом случае лучше, нежели я писал бы его с нуля, потому что что я это делаю. Очень плохо, только начинаю, и огромную часть времени я бы потратил впустую. Я не нацелен сделать фит с каким-то крутым исполнителем, потому что понимаю, что сейчас для меня конкретно это невозможно. И я еще фрешманов примерно похожего уровня, как и я. Я проанализировал текст новой школы, американской школы, и поэтому, чтобы влиться в их культуру, чтобы показать, что я тоже в этом шару, я сделал похожий текст. Опять же, про деньги, сучек, тяжелое детство и так далее. И назвал его... Бэдбой. Записывать трек я буду прямо у себя дома, у меня есть микрофон, звуковая карта и наушники, но если у вас нет необходимого оборудования, в принципе, можно съездить на студию. Но опять же, я рекомендую подкопить и собрать себе хотя бы базовый стартовый набор, это будет несомненно плюсом для вас в дальнейшем. Ну и теперь, пожалуй, одно из сложных и одно из самых интересных – это сведение. Если мы не умеем сводить, вообще не знаем, как что устроено, в принципе, можно обратиться к какому-то звукорежиссеру. Но опять же, я советую научиться делать это самостоятельно, потому что это гораздо интереснее. Пускай а, какой-то опытный звукорежиссер сделает даже лучше, а, там, эквализацию, компрессию и так далее, но когда ты сам свёл свой трек, ты ощущаешь его по-другому. Ты чувствуешь какую-то его атмосферу, и, в принципе, гораздо приятнее слушать трек, который ты обработал записал самостоятельно Bad boy. Bad boy Сейчас мы находимся на съемочной площадке. У нас есть оператор, один оператор, одна камера и один исполнитель. Это я. Сейчас мы попробуем сделать клип. сейчас мы отсняли первую локацию идем просто по дворам и смотрим что-нибудь необычное собачка собачка эй бро у меня уже все готово есть трек клип и обложка мне остается найти лишь американского фрешмата, который залетит на мой огненный хит но как же их найти? Есть большое количество площадок, но я остановлюсь именно на SoundCloud и буду искать там. Возможно, мне ответит кто-то из более-менее популярных рэперов. Ну что ж, будем надеяться. Как же писать таким чувакам? Здесь все очень просто. Оставляем ссылочку на наш трек, либо прикрепляем его и пишем Go Collab. Easy. Краткий курс от Михаила Сидникова. How to be American rapper in 2020. Sound like a white noise I'm pushing the weight Then pop the game Like I'm on a steroids Try put me in France But only the box For me is a Rolls Royce They calling me out Keep calling it luck But that's within my choice I'm about the business Real deal kill. Mike Tyson on the hook My Jack drill. Эй, бро, but... hey, как видишь, я сделал это, и даже меньше, чем за 24 часа. А полную версию нашего горячего огненного бэнгера ты можешь послушать где? Конечно же, в телеграм-канале, который находится по ссылочке в описании. Ну и, конечно, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и оставить хороший комментарий. Ведь в следующем видео я дропну очередную пушку. А пока спасибо за просмотр. Всем учмане, шле-шле, пока.